всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня на обзоре новый кран называется он satoshi win здесь можно зарабатывать криптовалюту bitcoin абсолютно без вложений также на этом кране присутствуют опросы и здесь он наверное и будет основным способом заработка здесь вот пройдя опрос от 6 минут вы получаете 100 satoshi Пройдя опрос от 15 минут, вы получаете 790 Сатош, ну и так далее. Опросов здесь достаточно много и их хватает. И здесь вот, заработай x2, спеши, заработай вдвое больше, чем вы видите ниже. И эта акция продлится до конца января. Также здесь можно зарабатывать. Нажимаем кнопочку вот, зарабатывать. Здесь мы можем... Вот, когда мы насобираем 1000 сатош, к примеру, мы их можем вот поставить на 7 дней время блокировки. И с 1000 сатош мы будем на полном пассиве получать по 7 сатош в день. Это если мы поставим 1000 сатош. Если мы поставим, к примеру, 100 тысяч, то на полном пассиве мы будем получать 700 сатошков Довольно-таки неплохо также вот видим у меня вот 33 вращения здесь ежедневно нам дается по 4 вращения и они видите не сгорают вот я не заходил несколько дней у меня только что было вот 34 я одно вращение сделал и осталось вот 33 еще на этом кране есть вот партнерская программа давайте сейчас посмотрим когда мы пригласим друга нам дадут один бесплатный билет в лотерею и одно вращение. Также комиссия за счастливое вращение будет 50%. Ну и так далее можете почитать. И вот здесь у вас будет ваша партнерская ссылка. И вы вот можете здесь зарегистрироваться. К примеру, пройдет 10 дней у вас здесь будет 30 вращений. Ну если вы не хотите там проходить опросы, ничего делать не хотите... Заходим, вот, удачное вращение. И здесь вот нажимаем вращение. Здесь можно максимально выбить 10 сатош. Давайте сейчас звук отключим. И покрутим немножко колесо. Вот я сколько выиграл. 4 сатоши, 4 сатоши. Вот видите, я могу сейчас вот так вот 30 вращений сделать за один раз. Довольно-таки неплохо. Данный кран есть, не просят. 500 сатошиков здесь можно легко насобирать. Вот 6 сатошиков, 4, 4, 8. Можно даже автокликер, вот к примеру, пройдет там 10, 20 дней, там 30 дней автокликер поставить чтобы он нажимал на вот это вот вращение и он тебе за один раз насобирает 500 сатошек а 500 сатошек поверьте когда-то будет стоить 1 доллар просто будет 500 тоже будет стоить 1 доллар так и вот билеты здесь есть и вот здесь пишется курс биткоина ну еще здесь можно сделать вот депозит только я не знаю, для чего он здесь нужен. И вот на балансе у меня 95 сатошиков уже осталось. Осталось почти ничего, 400 сатошиков собрать. Вот такой, друзья, кран. Кому он интересен, ссылка будет в описании. Переходите и зарабатывайте. Всем желаю хороших заработков и всем пока.